Приветствую вас, стрельцы! Сегодня мы поговорим о том, каким у вас будет февраль в основных его аспектах. По сравнению с январем, месяц обещает быть достаточно спокойным, размеренным и продуктивным. Поскольку Меркурий и Венера наконец-то вышли из своего попятного движения, Меркурий выходит 4 числа, и спокойненько дела начинают продвигаться вперед. Начинают набирать свой старт, размах. Ну давайте посмотрим, с чем вы войдете в этот месяц. 1 февраля произойдет новолуние в Адолее. Водолеи это ваш третий дом. Третий дом связан с контактами, с короткими путешествиями. И учитывая, что здесь Сатурн, то, наверное, здесь могут быть некоторые ограничения в каких-то коротких поездках, передвижениях. Возможно, какие-то вам договоренности будут даваться с трудом или вы с ним будете как-то с большим, большой серьезностью что ли к ним подходить прежде чем кому-то обратиться вы сто раз обдумаете а тот ли это человек и та ли это организация и может быть должен быть какой-то другой вот знаете вот как-то несколько будете критичны в оценке ну допустим специалиста узкого круга также этот день рекомендуется ну, встретиться, наверное, со своими друзьями, с которыми вы давно не виделись, и которые входят в круг вашего самого близкого общения. Провести с ними время, пообщаться за челчкой кофе ну, или бокалом вина. Кому что нравится. С 4 февраля Меркурий до 14 будет находиться в Козероге. И будет идти прямо, будет идти на соединение с Плутоном. Плутон непосредственно связан с коллективной энергией и находится в вашем втором доме денег. О чем это говорит? О том, что вы можете улучшить свое материальное положение благодаря вашему продуктивному мышлению и слаженной работе с коллективом. Можете произвести на себя очень серьезное впечатление. Поэтому имейте это в виду. С 5 февраля по 19. Так, ну, здесь будет работать очень интересный харизматичный аспект, уже в вашем доме денешек, Венера и Марс. Ну, я думаю, что в самом простом варианте этот аспект может принести э, вам ну, какой-то дополнительный доход благодаря вашей харизматичности, благодаря вашему повышенному, э, ну, вашей активности повышенному вниманию в э, улучшении своего материального положения. Ваша активность в этом будет вам только лишь играть на руку с. Так, не с а 16 давайте посмотрим. 16 числа произойдет полнолуние во Льве. Лев для вас это так, 8-й, по-моему, дом. Не 9-й, 8 9-й, да, 9-й дом. Девятый дом связан с дальними поездками, с путешествиями, со всем, что касается ну, туризма, иностранных представителей мира. И также получение высшего образования, философии. Ну вот видите, по этому большому квадрату можно говорить о том, что здесь будет присутствовать некое напряжение по этим темам. Но в самом простом, на таком бытовом уровне я бы не рекомендовала бы дальний Какие-то поездки, передвижения. Ну, даже вот, если, например, вы не планировали обращаться в госорганы, то лучше и не надо. И в плане обучения тоже такой день не очень. Я вот не знаю, это вообще выходной или нет. Сейчас я посмотрю. 16-я это среда. Поэтому тут, если есть возможность перенести, то какие-то важные мероприятия по этим темам, то перенесите. С 12 по 20 февраля Юпитер будет двигаться по вашему четвертому дому в благоприятном аспекте с Ураном. Так, что вам это даст? Значит, четвертый и шестой. Ну, я думаю, здесь могут быть какие-то приятные ну, или улучшения ситуации, связанные с вашим здоровьем. Ну, да, я думаю, здесь по здоровью будет улучшение. Или ситуация связана со здоровьем, со здоровьем ваших домочадцев. То есть здесь будет тоже улучшение. И вообще какие-то приятные события, которые могут порадовать в первую очередь домашних. Получение приятных новостей. Шестой дом, он еще, знаете, с чем может быть связан? Работа, но ну, работает четвертый дом. Но ну, разве что для тех, кто работает на дому, уже очень такая хорошая ситуация открывается. Здесь вас ждет вдохновенный труд и какие-то благоприятные обстоятельства могут открыться. И для тех, кто, может быть, хотел бы завести животных, то это благоприятный период для того, чтобы их завести, но и вообще хорошее время для ваших животных. Что-то для них может быть такое, в их жизни произойти очень приятное. Хорошо. Дальше, с 20 февраля по 25, я вообще могу сказать, что где-то с 20 числа начинаются очень благоприятные дни февраля, то есть после длительного перерыва, наконец-то, наконец-то уже отпускает. Значит, здесь Венера в соединении с Марсом будут образовывать благоприятный аспект, опять же, к Нептуну вашего четвертого дома. Четвертый дом – это семья, это недвижимость, это ваши домочадцы, это ну, те, это ваш род, в принципе, то здесь… По этому аспекту открываются какие-то очень благоприятные обстоятельства. Возможно, вы захотите приобрести что-то дорогое, или что-то сделать, заказать красивое для дома, для семьи. Но в любом случае, это период радости и приятных событий в вашем доме. С 26 по 28... Здесь будет образовываться несколько интересных аспектов. Ну, в первую очередь, интересен вот этот вот. В одну линию выстраивается, начинает выстраиваться, полностью выстроится в начале марта Венера, Марс и Плутон по вашему второму дому. В общем, ждите поступления каких-то крупных финансовых средств. И здесь еще будет соединение Меркурия с Сатурном в третьем доме. Здесь какие-то важные события в плане самообразования о, и еще, для техники возможно, кто-то захочет получить права, пойти на какие-то курсы вот что-то связанное с автомобилями тут можно начинать благоприятный будет день, вы знаете, как будто бы вам больше концентрации будет дано ну, вот такие вот события ждут вас по астрологии а сейчас те, кому интересно, можете присоединиться, посмотреть вторую часть прогноза, более углубленную уже с точки зрения Таро. Итак, друзья, давайте посмотрим, как вас будет воспринимать окружающим. А вот по куб, кубков, такими веселыми, жизнерадостными, приглашающими всех в свой круг общения. Поэтому ваше настроение, это будет еще тот позитивчик. Ваши финансовые вопросы выглядят вот так вот, то есть работа в паре, работа с коллективом, и здесь есть некоторое указание на хитрость вы знаете, такое часто бывает, когда человек занят ну купли-продажи либо для того, чтобы заработать, нужно проявлять какую-то определенную хитрость ну, в любом случае, это добыча видите, несет добычу, добыча будет но здесь не только ваши личные доходы здесь могут быть еще и варианты могут быть еще другие, какие-то дополнительные то есть вам даются Тут супер больших денег мне не показала, даже есть некоторая, может быть, чем-то разочарование, как, ну, как ограничение, но ну, тем не менее, ну, даже не, не разочарование, вы знаете, как обиды на что-то, может быть, вам хотелось бы больше, а вот обстоятельства у вас складываются так, что ну, нужно довольствоваться тем, что есть. Тема работы выглядит как расширение и мир и тут жезлов то есть здесь может быть новая работа, новое предложение, может быть увеличение каких-то перспектив ваших. Ну для кого-то это может быть переход на новое место работы абсолютно очень такое знаете благоприятное, удачное. Если говорить о карьере, то здесь есть действительно, вы знаете, у вас какое-то неожиданное предложение может последовать по работе. Тут одно из двух. То есть, если вы ищете работу, то это неожиданное предложение. Вот скоро-скоро ожидайте. Либо, ну, это не похоже на увольнение. Это какие-то обстоятельства. Ключ, откр... вот, ключ открывает двери, башня. То есть, что-то для вас новое будет, неожиданное. Какая-то неожиданная новость. Новость, которую вы даже не ожидаете, вот ждите получения новостей, неожиданность ситуация в доме в семье. Здесь у вас кораблик, может быть, какие-то поездки небольшие, какие-то путешествия. Почему из-за чего-то можете переживать, общаться, спорить, разговаривать? Ну, много, знаете, каких-то дорог и и передвижение, вот как будто бы вы к чему-то двигаетесь, но из чего-то еще и переживаете, ну, вот какие-то споры, какие-то домашние, может быть, бытовые споры, ну какая-то такая вот, знаете, ситуация Как будто бы вы не видите выхода из чего-то. Или вас, может быть, что-то огорчают. Вот некие сложившиеся обстоятельства. Но они, они не очень серьезны, судя по младшим арканам. Просто вы как-то так на них зациклены, что не можете увидеть ну, нечто большее за ними. Причем здесь есть еще уточнение, ну, королева кубков и туз. Ну, не туз, а. Колесо фортуны. есть какие-то изменения, связанные с женщиной. Женщина-мать, женщина-жена. Ну, вот, может быть, из-за нее какие-то переживания. Но здесь по фортуне, знаете, вот как будто бы нету некой стабильности. Вот в зависимости от того, куда колесо повернет, так и будет. Ну, еще может быть указание на приезд некой женщины, например, вашей близкой, в гости, может быть. Любовь. Ну, здесь ситуация напряжения, также ситуация, указывающая на то, что каждый может из пары перетягивать одеяло сам на себя. Возможно, новое знакомство, но тем не менее в этом знакомстве будет каждый преследовать свои собственные интересы. ну здесь совет просто меньше эгоизма и больше ну, как-то внимания друг к другу проявлять. По партнерству уже существующему возле вас просматривается вот такой вот мужчина король пентакли это земной дева козерог или телец мужчина может быть при деньгах и вот вы знаете ну такой основательный хозяин и вот с ним какие-то связанные изменения по смерти но здесь еще что-то знаете может указывать на какую-то нечестность с его стороны или вы Можете увидеть его с какой-то другой стороны, которые раньше не замечали. Или измените свое отношение к нему из-за того, что увидите в нем вот какую-то не очень приятную для вас черту. Или какой-то поступок он сделает, который вам не понравится. По здоровью, кстати, там у вас тоже мир туз жезлов. Но ситуация выздоровления. Если, например, заболеете на этом периоде, то это может быть что-то такое недолгое, ну быстро очень, по тузу жезлов. Как начинается, так и заканчивается. Так, по опасным ситуациям колесницы и крест, значит, здесь повторяется гороскоп, нежелательные какие-то дальние, ну, не просто дальние поездки, а вообще вот передвижение. Ну, будьте осторожны на транспорте, проще говоря. Или с транспортом. Так по девятому дому здесь какая-то немножко агрессивная ситуация. Ну пока остается подвешенное. То здесь пока что касается поездок, путешествий, то этого пока не видно. Некие обстоятельства могут вас сковывать и не давать двигаться куда-то далеко. И если даже вы куда-то поедете, то вы знаете, именно далеко имеется в виду за границу, то может ну, оказаться так, что это принесет вам больше, ну, знаете, некого разочарования, чем удовольствия. Ну, на сегодняшний день, например, если говорить о Египте, то там вообще холодно даже. То есть люди мерзнут. Что касается дружеского окружения, то здесь двоечка кубков, четверочка пентаклей. То здесь возле вас есть, ну, может быть, один-два человека, которых вы давно хорошо знаете. У вас с ними очень близкие, очень трогательные взаимоотношения. Вот с ними, знаете, такое приятное общение. И по скрытой части вашей жизни здесь у вас есть некий друг, товарищ, король, вот король Жезлов, это огненный лев-стрелец или овен. Ну Рядом здесь императрица, может быть, он имеет некое отношение к вашей семье, может быть, он о вас заботится, как мама. Ну, вот Или у вас с ним есть некоторые какие-то, знаете, такие родственные что ли связи или творческие, да, творчество может быть может быть общие какие-то творческие у вас у есть планы какие-то отношения интересные очень да, с перспективой вот знаете, что-то создать, что-то сделать вот он вам здесь идет в качестве друга очень хорошо идет так, по основному свету здесь у вас троечка Пентакли и Пентакли паш мечи то есть есть указания на какие-то договоренности ментальные с кем-то, то есть важно с кем-то договориться, с человеком, который для вас является вот, авторитетом. И здесь также есть указания на активное взаимодействие, поиск внутреннего баланса, поиск гармонии внутри своей семьи. Потому что маг и десяточка кубков, то это активные действия в кругу семьи. Может быть, семья будет активничать по отношению к вам. То есть, уделить время своей семье, своему роду. Вот так вот здесь. Энергию направить внутрь своей семьи. Если, например, просто говорить по совету первой карты, которая выпала трочка Пентаклей, то это означает... Если вы поставили перед собой какую-либо цель, то обязательно... Все свои силы направьте для ее достижения. Ваши желания вполне реальны. Важно их не откладывать на потом. Главное браться за них с воодушевлением. И понимать, зачем и для чего вы это делаете. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз будет для вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь, кто еще не подписан на мой канал. И до встречи на следующих прогнозах.